Легофан. с вами снова Лего Бой Стар сегодня я вам расскажу про звездную армию это генерал он руководит всей спецоперации у него суперсила у него есть шлем у него есть вот такая место руки клишня есть коса дальше смотрите как он может стоять на таких тоненьких ножках Дальше. У него есть блок памяти. У него есть запаски кислорода и запасной аккумулятор. У него есть два аккумулятора. Дальше у него есть бронежилет. И, и, и все Дальше. Это мой любимчик. Его зовут Лего Бой Стар. У него есть крупнокалиберная пушка. Вот здесь. У него есть два супер крупнокалиберных э, турели. Две супер крупнокалиберных турели. Дальше у него есть разные виды патронов. И его супер -сила. Он может э, защитное поле врубить. Еще если ему все ноги подстреливают, то он может парить. Так. так. Дальше. Это разведчик. У него есть крупнокалибрный пулемет, его суперсила радар. Этот радар помогает ему, чтобы он дальше прицеливался и метко попадал. Когда он выстреливает, отсюда выходит много газа, потому что патрон там очень крупный. Но у него нет вот этой штуки, которую можно парить. Дальше. Следующий. Это механик. У него есть клешня, если что-то оторвалось, то он может брать у второго механика и прицеплять. У него его суперсила это отравлять воду, чтобы если какой-то враг зайдет в эту воду, он начнет расплавляться. У него есть крупнокалибрный пулемет и, и электрическая пушка. Она заряжается с помощью солнечной батареи. Дальше. Это тоже механик. У него есть задняя лазерная пушка. Дальше есть пулемет крупнокалибрный, спрятанный малокалибрный пулемет и запчасти, которые берет вот это с помощью клешни. Дальше. Тут у этого суперсила может выдержать очень холодные времена. Минус 20, минус 30 градусов. Еще он на холодных вот этих горах может спуститься, потому что у него на спине есть вот такие лыжи. Дальше. У него тоже есть электрическая пушка, крупнокалибрная турель. Дальше. Это у нас боевой дрон. У него суперсила, это он может отцепляться, им будет появляться маленький такой танчик. У него малокалибрный пулемет. И лазер, лазерная пушка. У него есть два режима. Или сделать самоуничтожение и, вы, и выставить от этого робота. Или просто с разгона вцепиться в вражеского робота и сделать самоуничтожение. Потому что у него есть таран. Дальше. Последний. Это защитник э, ворот. он Его еще называют стражем. У него есть э, вот такая турель, есть ракетница и, и, и у него есть таран. Потому он самый легкий из всех роботов. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!